Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Как же я люблю распаковывать посылочки. Вот у меня пришли очередные колладиумы. Посела, в общем, на колладиумы. И сейчас я при вас распакую. Мне прям не терпится, что же там такое. Ну я, конечно, знаю сорта, но все равно интересно. Ну вот, вот это что такое. А, ага, и я сразу нашла подарочек. Подарочек, по-моему, диплодения даже. Сейчас я буду сразу распаковывать. Ну что же там за малышечка такая? Точно, смотрите, диплодеша. Диплодене тоже очень люблю. Здесь сейчас посмотрю, что за сорт. Сейчас я ее хочу достать. Ой, ну приятно, конечно. Очень приятно. Хорошенькая такая диплодене. Правда, я не знаю, что это за сорт. Ну, без разницы, какой сорт. Мне она нравится. Любая. И очень приятно. Я сейчас колладиум, я уже вижу, красивый такой. О, красоточка какой. Вот. Вот какой приехал. Красавец. Я потом сорта расскажу такие заказывала. Сейчас я это все распакую. Ну, доехали прекрасно. Это самое главное. Сорт называется розовая пантера. И второй. Ох, какой листик. О, какой лист, обалдеть смотрите какой шикарный как можно не любить это растение листья конечно вообще суперские есть растения которые очень красиво цветут а есть растения которые Просто имеют такие красивые листья, что даже и цветов не нужно. Это, это конечно, вот тоже колладиумы относятся к, этим, к этой же серии. Сорт этого колладиума называется Кэролин Worton. Их, конечно, пересаживать надо. В следующее видео я уже, конечно, у меня была пересадка. Сейчас я покажу, у меня теперь есть четыре колладиума я очень счастлива могу сказать сейчас я вам покажу у меня недавно было видео когда я получила первую посылку с колладиумом и сейчас в верхнем углу появится ссылочка я тогда заказала один колладиум и колотею и вот колладиум он у меня был без листочков и сейчас он распустил листочки было видео по пересадке, ссылка тоже в верхнем углу, можете посмотреть. И вот посмотрите, как хорошо он отнесся к этой пересадке. Все хорошо, после пересадки он сразу стал наращивать листья. Очень много там, идет прям молодой рост, я смотрю, очень прям сильно. Этот сорт у меня называется «Фанни Мунсон». Очень красивый. И в дальнейшем у него будут очень большие листья. Этот колладиум сорт Мисс Маффит. Но у меня здесь казус такой произошел. Он у меня просто стоял, еще не раскрутившийся листик. И у меня котик откусил кончик. И вот видите, он сейчас раскручивается вот такой вот. Ну красивый тоже. Он будет такой светлый лист, белый. И с такими, как брызгами красными. Очень эффектно смотрится. Так что коллекция у меня пополняется. Буду держать вас в курсе. Как у меня растут они, как развиваются. Какие трудности, если с ними будут, я все буду говорить. Увидимся в следующем видео.